Приветствую тебя, мой дорогой друг. Я очень рад, что ты посещаешь мой канал и просматриваешь мои видео. В этом выпуске я собрал 10 случаев мгновенной кармы, один из которых, к сожалению или к счастью, был с летальным исходом. Злая карма, а также естественный отбор, все дела. Удачного просмотра. 10 случаев мгновенной кармы, приятного просмотра. Поехали. Ветеринар решил пошутить над своей ассистенткой, но в какой-то момент что-то пошло не так, перчатка порвалась. Он отхватил своей рукой по своему же хавальнику, понял, что это плохая затея. Школьники на отдыхе решили прыгнуть все вместе в реку, но одна девчонка решила всех обмануть и не прыгнула. Но она не учла одного нюанса, вперед надо смотреть, вперед. Где-то в Америке человек хотел ограбить таксиста, забрал в бедолаги все деньги, угрожая при этом пистолетом. Но он не учел то, что сзади стоит патрульная машина, а как мы знаем с американскими полицейскими лучше вообще не шутить. Они там стреляют вообще как ебанутые на месте сразу. Пять лет тюрьмы как минимум усветит. Шоколад ни в чем не виноват, пацаны, в натуре. Ну, ну пацан успех ушел. Не получилось, не фортануло. В одной деревушке школьники, налагавшись э, взрослого зелья, решили выяснить отношения. Один захотел напасть на чувака со спины. Поверю в себя, чувак прыгнул, но ну, неудачно упал. Второй ему еще помогает. А если еще на видео присмотреться, то кажется, что у чувака в синей футболке, у него мотня мокрая. может обоссался. Челябинские горе-грабители решили ограбить пивной ларек, но что-то пошло не так, их спугнули. И когда они выносили ящик пива, то решили ударить по тапочкам. Но что-то пошло не так, один споткнулся и разбил ящик пива. Это, блядь, конечно, обидно было. Второй вон стоит, угорает. Все, уехали на машине. Чуваки их не догнали, но не тут-то было, они вернулись. Второй раз им помешает велосипедист. Чувак опять побежал и, походу... Тот же самый опять споткнулся, опять расхуярил ящик, блядь, долбоёб. Пиздец, пиздец. В одном компьютерном клубе была открыта дверь, и, наверное, из-за жары, да из-за зажатого воздуха, зашла собака, унихавшись что-то в мусорке. Администратору кафе это не понравилось, и он решил упунуть собаку, за что и поплатился, подскользнулся и упал копчиком на плитке. Это ещё полбеды, потом к нему придет Джон Уит по-любому. Это видео древнее, как говно мамонта, но все же. Мужик решил поиграть на гитаре, скинул кота с кресла, причем еще и пнул. Ну и кот, соответственно, отомстил ему. Гитарист явно такого не ожидал от кота. Кот побежал по лестнице, хвостиком махнул, свалил. Хотя не хвостиком, там кот-то, по-моему, килограмм под 10, если вы присмотритесь на видео. там Жирный кот. Пишите в комментариях, кот красава, если вы считаете, что оно так. Это... Просто охуенным. Боксер на ринге решил показать ничтожество своего оппонента, давая себе ударить несколько раз по лицу, ну, показывая тем, что его на удары вообще неощущаемые для него. Ну, за что и поплатился. Бак собрал всю волю в кулак и вуаля, накаут. Все, вперед. Женщина поплатилась за свою грубость, когда она проезжала, и посигналил чувак на БМВ, и она показала ему факию. Ну правильно, хули вперед-то на смотреть, когда можно смотреть по сторонам, вот, вот и результат. Может она просто так выражает свою зависть. Но на первом месте у нас осел, который смог, который отомстил за всех ослов. После того, как мужик неудачно попробовал запрыгнуть на осла, осел его скинул, ну и решил поменяться местами. И, судя по всему, мужик даже и не против. Даже, смотрите, <с> я же говорю, он отомстил за всех остлов сразу. Просто-напросто. Просто уделал всех. Красавчик. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Буду всем признателем. Всем спасибо, всем пока.